Во-первых, шарище, я не могу, слишком жарко, очень жарко, Здрасте. Забудь Всем привет, вы на канале Власан, да, на самом деле я хотела выложить другое видео, но что-то пошло не по плану, мой компьютер начал лагать, не рендерить видео, в итоге жесть. Сегодня мы будем делать с вами капец, Жак, я не могу. С вами делать сегодня обзор на мультик. Да ладно! <связываем> Серьезно? Мультик это 2001 года и называется он Ленор. Ленор мультиэффект. Пусть каждая вещь станет любимой. По-русски, если? А, ну и по-английски также. На самом деле я в шоке, потому что я, я просто сейчас смотрела фильм, потом захотела еще что-то посмотреть, но никак не могла найти. Решила, короче, на одном сайте э, нажать на мультики, и там вот высветился этот мультик. Я думала, серии будет, ну, максимум, ну, минут, наверное, 20, как Линкс. Но оказывается, совсем не так. Да ладно! Мультик идет, ну, это мультсериал. Тут. Очень много серий. 26 серий тут. Но это не точно. Каждый мультик идет примерно по полторы-три минуты. Так что я предлагаю посмотреть вообще хотя бы максимум две серии. И понять, и вообще посмотреть, что это за мультик. Обязательно подпишись на мой канал. Не важно, что тут ролики выходят раз в месяц или раз в год. <сих> подпишись. Также подпишись на мой телеграм-канал. Инстаграм, ютуб, все остальное, вк, все ссылки будут в описании. А мы погнали смотреть мультик. Пускай вершат на дне обряд, поют за упокой, А самый царственный скорбят, а юности такой. Ленор, маленькая мертвая девочка. <гум> Эпично. Маленький зайчик Фуфу -фу скачет по лесу, Ловит полевых мышек и... Рисовка, конечно, тут такая криповая, я бы вам сказала, прям конкретно криповая. Что это за мышь вообще? Почему она голубая? Больше назад смахивает вообще, но на эта мышь. Разбивает им головы. Что делать? На встречу идет фея и говорит ему. Мне не нравится, что ты ловишь мышек и разбиваешь им головы. Мне тоже. Прекрати это сейчас же! Не бить мышей? Нет! Не бить мышей? Какая забавная! Растянула. Не бить мышей? Ну ладно. А что нельзя? Я думала, можно. Блин, треш. Нормально такое начало мультика. Ладно, простите. Прошло время. Маленький зайчик фуфу -фу скачет по лесу и ловит маленьких броненосцев. Броненосцев. Не смей. Но это не мышь. Ленор, ты не должна бить никаких животных. Никаких животных. Никаких животных. <свят> Так фей. ладно. Мораль этой истории. <смех> Определяй <смех> точно свои желания. Жесть. Это жизнь на самом деле. Это конкретная жизнь. Ну, давайте, короче, посмотрим еще одну серию, вторую и может быть третью. И закончим. Я скажу свое мнение. Надо Пускай Рай, вершат ура. на дне обряд, поют за упокой, а самый царственный скорбят о юности такой. Ленор, маленькая мертвая девочка. День, когда гулял мистер Чипи. А, чего? Отпусти бобра а. Где ты я, черт побери? <свист> я вышел собрать орехов и потом... О, черт, где мои ноги? Ужас, где мой зад? У меня нет зада О, нет Это ты сделала Не я, ты уже здесь был, когда я пришла да ладно, я все равно не смогу теперь ходить. У меня идея. Ты куда? Мне кое-что. Вышел в лес собрать орешки, в итоге попал к мертвой девочке на стену. Нужно. Что? какая-то куку. НЕТ ЗАДА! <связи> Колени не сгибаются, но я думаю, если я пойду быстро... По <связи> Чисто, короче, как мы играли в, в... в... в... кукол в детстве. <связи> Капец. Спасибо! Спасибо огромное! Я могу Чего пойти повеселиться бога. с друзьями в лесу! Привет, ребята Подождите, это я, мистер Чипин. По крайней мере, на сегодня все эти странности закончились Мои ножки Я не могу так быстро, пожалуйста, потише Чего, Что за наркоманский мультик? Ну, давайте еще одну серию. Пускай вершат, над ней обряд, а за упокой. А самый царственный скорбят о юности такой. Ленор, маленькая мертвая девочка. Маленькая мертвая девочка. Прогулка по городу. Эй, ты тут дух лободох? А, нет, кот. Нормально. <музык> э, ты куда? Я думаю, что чайная вечеринка через час. Я сейчас вернусь. Мне нужно прогулять кошку. Прогулять кошку. Нормально прогулка. Неплохая. Все ж так гуляют с котом. О, какая она страшная. Привет, малышка. Да, вот и... Эй, давай улыбнись. Я знаю игру, которая нравится маленьким девочкам, а вот и твой нос. Ну вот и улыбнулась. Так лучше с девочками не шутить. А ну, вот это мой <смех> нос. Ведь... Озвучено... Блин, трэш, конец. Это забавный мультик. Капец, реально забавный мультик. Я в шоке. А вот и это... твои Кажется, я осталась без носа. Короче, это очень мега странный, наркоманский, интересный мультик. И если он вам понравился, вы можете его посмотреть сами. А если понравился со мной, то давайте наберем на видео 20 лайков, и я буду выпускать дальше серии. Ну, если тебе понравилось мое видео, то поставь лайк, подпишись на мой канал, жди новых роликов и лайк, подписка обязательно. Телеграм-канал подпишись. Еще раз лайк, подписка. Пока.